грешение Господне. с детьми, значит, надо с Вами поздравить всех с крещением и помолиться, как я започитаю. Научи мне, Господи, молиться Те с вниманием любую безниженную не будет слушано, не будет у меня молитвенебрежного ближнего а Воздул мою воду, царю небо и земли. Тебе, простители нашего зрящего, верда не от раба, крещаема, беса уже беса и вся земля востепита, а уже удивившаяся, и вся твоя возрадовавшаяся. Мы же недостойны достойны благодарства тебе вопием. К грешникам и подремени явился Иси, доводами мыши, человек грехи. Слава тебе, Сыне Божий! В Иордане крестивайся и весь мир просвещение. Слава тебе! Ангельский днис. Предглядите силы Владыку Христа, дающий к иорданским струям ведущего Адама в грехи, очисти и только. Божие таинство со страхом прославить и велия снисхождения Его, яко Бог человек, ему подобие, и отнюдь вот неведы греха приходит, якобы агнец Божий взятие всего мира грехи и сего ради, прославляющей божественное явление Христово Господь Ему, яко жив и приеми, славословие, слава тебе, сыне Божий, от Отца с небеси. Амерсия и слава Тебе, превышний Божий, до арабия за и слава Тебе, спасителю мира, эко-человек, кай когда оно креститеся, кряда, слава Тебе, пра твари, не падама падшего, отдама а грехи на себе понесы и слава Тебе, изначально свете иллюзарию посвящения всему миру, наярно небосияте воскотевое, и слава Тебе, солнце, правда светоносное утром, благодатью человеком в богоявлении Твоем. Здорово тебе, слава тебе, мир от древней прелести омыти пришедшему, слава тебе, верея и благочестия показавшему, слава тебе, чудеса оливия нам, водами многими сотворившему, слава тебе, небеса и всю землю светом разума просветившему, слава тебе, фараонам и в струях иорданских, потопившему, слава тебе, новые люди в водах ищения личной жизни приветшему. Слава Тебе, Сыне Божий, в Иордане грести весь мир, просвещи слава Тебе. Видив Духом Божественной, притище Твое, Христе в мир пришествие, приди, из пустыни на Иордан, светло людям вопия, приближись и явися. Избавление наше покайтесься и водой очиститесь, и сести его почтитеся за да чистым помышлением, посвящаемя душами чистыми нескверными усты святые Господь ему аллилуйя разум небесный в себе являя святильник света великий притяжево возопи к людям очиститеся, себе Бог пред, предградит Христос отли мир избавляя Разрешите осуждение Адама, первозданного, да возрадуется, пусть и не Арданова, и да процветит я, как земля же, вся ныне пророчески, да возрадуется. Уготовьте путь, Господень, и правы сотворите связи Бога нашего, все свеселение возопите ему, така, слава тебе независимой свете, а светильника миру предъявленной, слава тебе непостижимой условия, а в глаз от Предреченные, слава тебе огню, чувствительной его же действием. Всякая нечистота потребляется, слава тебе, источнички благодатные, им же всякое естество человеческое освещается, слава тебе, творче, небо и земли, от раба креститеся, посхвативая, слава тебе, сын единородный, на Иордана девитеся, изволивая, слава тебе, царю. Правда, у него же предтеча ремень с сапогу, Разрешите, убояся, слава тебе, Владыка, твори им же, Весь род человеч в крещении твоем, Возвеселися, слава тебе, Величной Боже, якое линит твое, просвещает и возумляет младенца, слава тебе, сведения мира, якое пришествие твое просветляет и умудряет слепцы, слава тебе, якое у тебе источник живота, слава тебе, якого свете Твоему ему зрим свет, слава тебе, Сыне Божий во крестивый крестивший весь мир, просвещая, слава тебе. Силу Божества Твоего Христи в разуме их да со страхом увидеть она. Иордан, пришедшая, радуется душой и трепещет, рукой показывает тебя и глаголит людям. Сей, избавляя мир от нетления, сей, освобождая нас от скорби, сей, вместо рабов Саны божий нас соделывает, сей, вместо тьмы просвещая человеки водой Божественного Крещения, сей, Агнес Божий в их и мира, его же, слетающий вопием. Аллилуйя, имея богатство и милосердие, как грешника мы подарим. на Иорданскую реку, пришел Иси Иисус, и не терпел бы Иси зритие и мучимый род человеч, но пришел Иси да паки, решивши падшему Адаму, где Иси, не скрысь от меня, хочу бы витья. Ащанак, если и, си, и нищи, так уподобися тебе, да не стыдишься, всего ради проповедуем вере если исхождение твое вопиющее тебе таковая слава тебе, пастырь, добы, заблуживше, вовче, взыскать и восхотевое, слава тебе, сыни единородные понести тут Стоя на рамех пришеды, слава тебе, милости безмерная к человекам, падшим духу низшеды, слава тебе, любо неизвещенные люди, отчаянные по горе возведы, слава тебе, руки, ослабленные нищим, укрепляя, слава тебе, колено, расслабленное убогим, исцеляя, слава тебе, пустыню, жаждущую якое Ливан, позаселивый, слава тебе, пустыню я как кормил. Слава Тебе, милостиве, яко льна курящегося не угасающе, Слава Тебе, долготерпеливе, яко трусти сокрушенные не погубляющие, Слава Тебе взыскать и спасать их, и спасти погибшие пришед, пришеды, Слава Тебе, Адама, от виновенного призвать и восхотевый, Слава Тебе, Сыне Божий Варда, не крестивеся и мир весь просвещая, Слава Тебе, боже. Помышления сомнительных исполнен, быть притеча христе царю, и когда ты, яко человек, на реку пришел, из си рабская к хищение от него приятия, восхотел, и глаголя глаголе, простри руку твою, и прикоснися верху моему, и ужас весь отрести, совершая поверенное, трепетен, бысь тогда притеча, и возопи глаголя, как, что к рабу, Пришел Иси скверный, неимый Господи, что ми повелеваешь, я кажу выше меня высоты небесной, никак же и следих звезд число, ниже землю, не ни коли же измерих, как и крещу носящего горстью твари, как и просветит светильник света, как и руку положит равна на владыку, астребую тобою креститеся, да воспою тебе. Аллилуйя! Слыша человека без Господь, смиренный, притечивы глаголу высоту, и видев страх его речи, к нему добре, о я не, облаговевши предо мною абача, остави ныне отложи Божен твою должность и послужите мне, так або подобает нам исполните всякую правду». Да во мне, человека, почиститься агрессии, агрессией, и человеку любви в слову твоему мнебрище. с любовью в тебе, сицы, слава тебе, Христе, свете истины, Яко, милость истина, а тебе, светости слава тебе, царю правды, Яко, правда и мира тебе, аблабы Слава Тебе, сладчайший Иисусе, Яко, Твое в приеме от земли воссия. Слава Тебе, всемилостивейший Спаси, Яко, правда Твоя в с небес приняйче. Слава Тебе, очищение наше, Яко, водами крещей нас паче снега убеляюше. Слава Тебе, просвещение наше, Яко, струй благодати сердце чисто в нас и Слава Тебе, преклонивый с схождением небеса главу свою под руку притечу. Преклоните вас, хотевые, слава тебе, покрывая водами превыспленные, а своя в водах орданских погрузитесь, благоволивые, слава тебе, Господи, силы, его же вся бояться, и ты пищу твери боязнь. Притечи, отложите повелевые, слава тебе, щедрот, очи у него же милость безмерна и не следована. милость в своей грехе мира покрытие изволевые, слава тебе, рушися от Девы и Спасителю мира, посети нас неизлеченным снисхождением Твоим, слава тебе, являйся всему миру, Христе Боже наш, свети нас божественным явлением Твоим, слава тебе, Сыне Божий, Вае не крестивайся и весь мир просвещаясь, слава тебе». Богатичная струя своей благости, Господи, в струве орданские вошел седа водами о мыши, человеческий грех, ужас бе, э, видите, Творца небеси и земли, в лице обнавшегося и от раба кричи, приемлющего ангельские силы дивляхуся и ордан, же река, возвращавши струи свои, не могущие терпеть огня поедающего воды его, Яко необычное ему есть чистого измывать, и безгрешного отирать, и его ради и веселиться, и орда, и реку, и дорадуются источницы, и Езера, и, и вся бездные и моря, яко осветиться днись водное естество, освободившееся от таящегося тама князя тьмы, и вся тварь веселящая да поет с нами. Аллилуйя! Видев Тебя, Божественная, Владыку Твари, в водах погружаемо до грехи всего мира, погрузи, погрузившие и обнажившегося до да Адамову наготу, паки обличеши в одежду славы, вострепета душою и запить Тебе, Аксу Божью очищающему совершение мира, не смею прикоснуться верху Твоему, Владыка, сам мя, освети и просвети, якоты, и си живот, и свет, и мир, мирови, обаче бача же. По глаголу Твоему со страхом возложи десницу свою на божественную главу Твою, и скрестив Тебя безгрешно, сущая, с радостью возопить Тебе сицы. Слава Тебе, омче Божий, грехи всего мира взяти на себе пришеды, слава Тебе, спаси милосердие грехи всех человек, потопите в водах иорданских восхотевы, слава Тебе, нас от скверно греховны омывы, слава Тебе, преступления адамов разрешивших, слава Тебе Твоим. На земле богоявлением всех человек возвесили и Слава тебе. Твоим воярданием, крещением. Весь мир просветил и слава тебе нас ради образа рабского, до да образа рабского, обещавшему. Слава тебе. Твоей нищетой нас обогатившему, слава Тебе, вражие, владычество Твоим смирением до конца низложившему, слава Тебе, Царствие Божие во Твоем крещении яви на земле созидать и начавшему, слава Тебе, пусть спасение на Иордане падшим людям показавшему, слава Тебе, свет боговедения тама верным Твоим воссиявшему, слава Тебе, Сыне Божий, о Иордане крести весь, весь мир просвещение, слава Тебе. Проповедник дивный и Притичиан, многое из речи приходящим, изречи приходящим людям в боеже же тебе путь, Господи, обаче умолчи тебе на Ярдан пришельшу занятый сам реклиси ему не глаголю тебе рыцыми, якже глаголаш беззаконном и учишь и грешники точи крестимя молча не подоба бог глазу человеческому возглашать себе пришедшую слову божию и только таинству совершающуюся егда ангелы Божии со страхом от твоя посткапиталь, его ради моего молчание глубоком и со многим благоговением вопием в сердце своим Аллилуйя! вас наверное, да не всему миру посвящение Отвели таинство страшное, и Владыка Христе крестився от Иана, ты обея вошел, и от воды, воз... совозводя с собою мир, и си отверзошися тебе небеса, я же древле отдам, затвори себе, и сущим от него до да паки возрождений, и тобою человече восхождение учат в райские обители, и же с радостью да воспоют тебе, и сицы. Слава тебе царю мира, свидостение, враже, разрушавшему, слава тебе милости, подателю урая, прислушание затворенные, паки отверсшему, слава тебе небо, грехом заключенное на Иордане, паки отверста, показавшему, слава тебе ангелы, восходящие и нисходящие от сели, Евити, обетовавшему, слава тебе, схождением Твоим небеса до земли, преклонившему, слава тебе, грещением Твоим землю до небес возведшему слава тебе откровением небес незреченные тайны божь всему миру открывшему слава тебе явлением горнего мира святейшее благословление божье всем верным преподавшему слава тебе небеса преее заключившему не заключая нам двери милосердия свою, слава тебе небеса на отвершему отвершему отверзи нам в ходы божественного чертога твоего, слава тебе бездну человека любя при твоем нам явившую, возведи от бездны земли всех до да, вражия отчаяния дошедших, слава тебе восход до да, третьего небесе, избранным твоим сотворившему вознеси в небесные. Обители и нас до глубины греха, не спадших, слава тебе, Сыне Божий, в воордане крестивый си весь мир посвящение. Слава тебе, хотей, человек любит Господь, спасти мир в агрессиях, погибающих яви троического, богоявление своего великое таинство, якоже в начале мирского бытия, дух Божий, Наша верху воды Яка жизнь. Жизнеподатель, так и при крещении Твоем, Господи, их на лице и ордянсти восхотилось, и обновите, и просветите погибающий род человеч, и всю Тварь с нинами совоздыхающий тоже Дух Святый, паки, снизи с небеси, отверстия в виде, голубине, и почи над тобою, Господи, яко над новым адамом воежа пребывайте отныне в новых людях баню и водную. Возрожденные до да така, силою свыше обличения и обновлении духа, ходят, ходить и начнут, поющий Богу «Аллилуйя», — новый ну, показал «Иси, тварь, владыка, творив твоем атеа спасительном крещении, заня, как при нове потопилось и грехи первого мира, так и, и воду, и орданских паки потопилась и всего мира грехи, новотворившие Бог земнородный». Огнем и духом и водой и странное совершая возрождение и обновление и чудное, духом бы новотворившей души, водой же освящающей тело, назидая человека и так оттаинственно а от воды соделывающей духом. Многощадную церковь, да присно вопием тебе таковая, слава тебе Создателю Творя небеса преклонившему и на ярдан снишедшему, слава тебе Спасителю Мира небеса отвершему и Духа Божественного нам явившему слава тебе, все блажи яко Дух Твой благи наставят нас на землю правую, слава тебе все щедри яко той же Дух Твой очисти нас от всякой скверной, слава тебе, водою Духом обветшавший грехом естество наше, обновившему слава Тебе, огнем божественной струи орданских многосветлое просвещение, даровавшему слава Тебе, Христе, вся божественная сила, яко животу и благочестию, духом Твоим святым, прикрещением и верным, преподавшему, слава тебе Иисусе, низшедшему Духа Твоего Святого, причастники нас Божественного Естества, сотворившему, слава почившим на тебе Духом премудрости и разума, чистое, боговением людям, открывшему, слава тебе схождением на Тебя Духа, Божия, Дух Совета и крепости, видения и благочестия и Духа Страха Божия нам, излившему, слава тебе орданскую струю, и змеевой главы, опалившему, слава тебе, явлением Духа. Божия в виде глубины крутости и чести девственно нас призвавшему, слава Тебе, Сыне Божий в Иордане, крестивый сей весь мир посвящай, слава Тебе, странная и дивная бысть, явление святое Троица на Иордане, первее, Сына Возлюбленный, явися во плоти от раба окрещаемый, обея Дух святый сниди в виде глубины Последи же, пребожественный Отец возгласи с небеси, свидетельствуя, сей сын мой возлюбный, о нем же благоволих, о велие преславное таинство, возгреме с небеси Господь Вышний дадя глаз свой, да сбудется Давида, праца предречения, глаз Господень. На водах Бог славы возгремя, Господь на водах многих, Глаз Господень в крепости, Глаз Господень в великолепии, ради мы недостойными, Устами вовремя тебе из глубины души. Аллилуйя! Весь из всевышних Иисусе вынувся от ценное небеси, и Но и от нижних никак ожаступишь и плотью отчистыя. Девы Вифлееми, рожденный, донеженные да ордами всему миру явивыйся, досущие во тьме и сини смертные сидящие, просветивший светом твоего богоявления сего ради, просветившиеся светом троического откровения вопиемте, явившемуся Богу и на земле виденному и просветившему миру. Слава тебе, Сыне Божий, Вышних с отцем и духом поклоняемый. Слава тебе, Сыне Отече. Притечи от них же, славословимые, слава Тебе, седые десною Отца, отеческим глазом с небеси проповеданные, слава Тебе, уплативайся нас ради возлюбленным Сыном Божьим от того, всему миру наименованные, слава Тебе, орданских троих явленные троицы свет, незаходимый в крещении Твоем, показавые, слава Тебе, бланью раба нас рабов сущих бра, Поки бытия, Сына Божия, сотворивые, слава Тебе, источниче жизни и бессмертия, паки рождением водой и духом первому благородию райскому нас, приведа и слава Тебе, творче небе и земли, огненным крещением новое небо и землю правды Твоей устроить и слава Тебе. Восточи востоков, во тьме и сине, спящие крещением Твоим просветивые, слава Тебе, свете от света, свет незрим, незримый, духа Твоего в душах наших, воссиявы слава Тебе, царю безначально чистыми, строим и крещение твое, прародительский грех все конечнее, а мы вы и слава Тебе, владыка, Твари, жаждущие люди, водой жизни вечные, все богаты напоивые, слава тебе, Сыне Божий, в Ордане крестивыйся, и весь мир посвящая. Слава тебе. Все естество ангельской удивися, великому твоему Христе, богоявлению, таинству Адама, Бог грехом и слевшего обновилась и иорданскими строями, и главы, звездящиеся там невидимых змеев. Сокрушилась и во твоем кричине, и так как глубины бездны сатанинские открылась и седной и избавивши ны от твоих глубоких вод, и до ночнейших созидать и царство твое не от мира сего сущи, а нем же пророк Давид предречея глаголя «царство твое, царство всех веков, и владычство твое во всяком роде, и роде его же и мы прославляющие свой» небесными мило тебе. Аллилуйя. И ведь я божественный. И ангел Божий, Малахие, предвеченный, великий. Приечи един, точи, а человек сподобися Господи во Твоем крещении Духа пришествием. Видите и глаз отечески с небесе, слышите и свидетельствует твое богосыновство, да будет первый всему миру проповедник троического богоявления, то и утро и день свидетельства людям глаголя, видях духа, сходящее яко голубе с небеси, и прибысь на нем, Иос, видях и свидетельствах яко, сей есть сыни. Сын Божий, мы же всему благооткровенному свидетельству, в немлючи, прославляем богоявление Твоих Христе, поющий тебе таковая. Слава Тебе, Боже, предвечный явлением Святого Духа Свидетельству с небеси, слава тебе, анчи непорочной глазом притечи, проповеданы на земле, слава тебе, крепости, высочайшие отверстиями над арданом Небесными Враты, затворенные рая нам. Открывшему, слава Тебе, милости, предвечное крещением Твоим, новый мир, отвод и иорданских человеком, явившему, слава Тебе, Царю мира, мир и спасения на земле, возвестившему, слава Тебе, Солнце, правды, свет правды Твоей в душах, нашему воссиявшему, слава Тебе, Святаго в Твоем, богоявлении явившему, да чистым Духом в небесный чертог Твой, совнебим, слава Тебе, Небесного Отца, в Твоем нам, показавшего до да, все право в тебя верующие, сыновья Его, будем, слава Тебе! В духе и огне, очерневшее грехом и наше, преславно просвечавшему, вещему, слава тебе, водою и духом, исслевшее с растением можение наше пресветло очища, очищающему, слава тебе, Богу явшемуся Плотью весь мир в струях иорданских обновившему, слава тебе в землюшему, на себе грехи мира, родительский грех в крещения потопившему. Слава тебе, Сыни в Вардане, Крестивый, Семь весь мир просвещение Слава Тебе! Спаси, хотя и «Падшее естество наше Христе, на Иорданскую реку, пришилось и к грешникам, и матерям, и восприялось и крещение от Иоанна, и до да, крещаше все людие, да возмерша да на себя вся погруженная тама в водах человека в грехи, яко Агнец Божий, и да готов будешь отсели сели на заглание» тещи искупите всего мира грехи драгоценную кровью твоей всего ради и погрузился и си радаские струида с погребевшийся тама ко смертному крещению себе уготовишь а и о нем же к страданию гряды крещением иман креститесь и как отомлюся, данде же и стяжут всего ради благодарственно поем тебе Аллилуйя. Царю предвечных Христе Иисусе Ты пришел Исии на Иордан в явление всему миру, да разрешивши осуждение Адама первозданного, яко Судья всемилостивый и из сердца всех испутуя, и да подаси новую жизнь человеком, всего ради чистительную лопату рукой и прием всемирное гумно, всемудри очистил Син, разлучая, яко пастырь, Овцы от козлищ, сподобие и нам во имя Пресвятая Троицы крещена десная части спасаемых в жизни сии всемирно искати, да угодно тебе будет наше вглашение, тебе сице Слава тебе, Архирию небеса, прошеды в крещении твоем всю землю, а небеси вы, и слава тебе, пастырю, овцам великий ко стаду твоему на иордан пришеды. Слава Тебе, землю на водах, основавая всю землю нашу на водах иорданских, Дух, что обновивая и слава Тебе. Над водами небо утвержди второе новое небо, церковь Твою водами крещение сотворивая слава Тебе, источники жизни нашей на источнике спасения, жаждущие люди Твои призывавая и слава Тебе. Проповедничай правда вечную, духовную жажду нашу, бесценные серебра утоливые, Слава Тебе, яко богатцы и милости, за премногую любовь нас возлюбил Иси. Слава Тебе, яко мертвых нас, сущих грехми, водами крещения же и Слава Тебе, струями и с спогребшемуся, да и мы в крещении в смерть и воскресенье Тебе спогребемся. Слава Тебе, водами и ордански, яко ризвый. Облегчим сюда и мы им светлые ризы, правды и чистоты Тобой обличимся, слава Тебе, средостение вражды плотью Твое разрушив, разрушившему, дай нас далече в море сучих близ устроишь устроивши, слава Тебе, Твоих человек, во едином теле Твоем, примирившему, дай нас грешных, дай нас странных и пришельцев, во единую церковь Божию, созреживши, слава Тебе, Сыне Божий, во Иордане крестивый среди весь мир, просвещение, слава Тебе, пение новолепное, да поет Тебе, Христе, вся Творя, Дева и и дни Свои не крестившемуся, люди все духовно возвеселяться, прославляющие светло просвещение нашего торжество и с Божественным Григорием, да воспоют, Глаголище возрождение время, Возродимся свыше, воссоздание, день облицаемся, в новое да вам просвещение праздник, просветимся божественнее, дава обновление духа, ходить и начнем. Вынус ангелы, поющие небесную песню. Аллилуйя! Светлые, самые сиянные, свети Христеса, пресносущные свети единосущного Отца, вожек посреди ордана, яка светильник, печистую плоть Твою Ты и яка солнце и даровалась вселенне в крещении Твоем, вере и незримый свет Твоей благодати истины, просвещая всякого человека, грядущего мир, да люди, сидящие в тьме и сини смертной, узрят свет вели и пойдут к нему, просветил Бог и день светов и нас во тьме греха, еще блуждающих, да просвеляяся, обновляяся и возвышаяся, горе, воспоем Тебе таковая, слава Тебе, посвятителю мир, духом святым и огнем крестите, пришедшему, слава Тебе, спасителю грешных из глубины греха, нас воздвигнути, восхвативай, слава Тебе, безначальный и присносущий в свете, скверну душ наших водами крещения, очищая, слава Тебе, свете, превысший всех светлостей во светлостях святых, Твоих верных озаряя, слава тебе, славу Очей, сияние Тьму неведением, явлением Твоим разгнавшему, слава тебе во свете живы, неприступним свет, Боговедение к ищениям Твоим восиявшему, слава тебе, свете от света во тьме васиявы от тьмы грехов очистина, слава тебе, солнце правды, утром спасения возвещающее во свете добрых дел наставено, слава тебе, не вечерней свете, у Иордане васиявы во, во свете Твоем свет, Незаходимый, Пресвятая Троица, обесстайна, слава тебе, образе пресветлы, и постаси к чудному, нестареемому животу, баню, поки бытия приведи нас, слава Тебе смерти, незложителю от вечной смерти избави нас, слава Тебе живота начальниче, к вечной жизни настави нас, слава Тебе, Сыне Божий, в не крестивайся и весь мир просвещай, слава Тебе, благодать Божия спасительная всем человеком явися днесь в Твоем крещении, Христе спаси пришел Боиси на Иордан Единичестве очистите Человеческие согрешения И сокрушите главы гнездящихся Там озвиет дарующую благодать Крещение решительную Души телес наших всего ради с благочестием притесом прилежно Пречистым источником Да почерпнем с веселением Воду жизни благодать Бо Духа невидимого Подается всем верно Почерпывавшим ю и тайное дарование, и дух познания, спасетов все, благодарственное воспоем тебе, Аллилуйя, поющих из твое спасительное богоявление, прославляем все в Иорданских водах, а ты, она божественное крещение твое, поклоняемся нелеченному падшим человекам снисхождению твоему, и веруем в сопрети человека ты, а воистину агнец Божий в земляй на себе Отводы орданские грехи всего мира Да а мы и искупиши их Пречистую кровью твою и Всего ради молим Те, Понеси наши бесчисленные грехопадения И не лиши нас великий день Светов благодатного возрождения Твоего до да, сердцем Благодарственно вопием тебе сицы Слава тебе Сыне Божий И свет просвещения Всего мира в водах иорданских восеявшему Слава тебе предвечный Божий Велию благодать и человеколюбие в крещении Твоем всем человеком, явившему, слава тебе, Спасителю за лучшее, беспутием, человеке, каверданским строем, искать и пришедшему, слава тебе, победителю жизни, новую жизнь, новую чистую жизнь, не по плоти, новое обновление духа, даровати благоволившему, слава Тебе, владыка, живота и смерти, жало смерти, притупившему и нетленную жизнь. Явлением Своим, воссиявшему, слава Тебе, творче, небо и земли, горнее небо и землю, на брегах Орна, на скрещении Твоим, возвеселившему, слава Тебе, царю царствующих, яко царство мира сего, отселив в царствие Твое, начинает прилагатися, слава Тебе, Господи, господствующих, яко днись всем хотящим спастися небеса, отверзаются и все естество наше начинает убиратися, Слава тебе, спаси наш Наявдан, пришедый, спасти нас не от дел праведности, но повелися Твоей милости. Слава тебе, Христе Боже, водное сестру, осветив и жаждущую душу мою, благочестие навоя водами по низнейшем Твоей благости. Слава тебе, народный сын и слои Божие, напитая сердце мое явлением славетства и слава тебе, сильный Боже. Творяя чудеса, единство грех, ладную душу мою, разумением чудес твоих, слава тебе, Сын Божий, в Иордане крестивайся, и весь мир посвящая. слава тебе, о Иисусе Христе, акче Божий, пришедай на Иордан в всего мира грехи. Подъятие всего мира грехи, прииме малое все от всей души, приносимое Тебе моление наши и просвети нас во тьме грехов, сидящих спасительным Твоим от Иоанна крещением, до да искупления Тобой от болезней душевных и телесных, в обновлении жизни право ходить и начнем и с Твоими, да во Тебе. Аллилуйя, о Иисусе Христе, Акче Божий, пришли на Иордан подятие всего мира, грехи. Прими малое сие, от всей души приносимые те моления наши и просвети нас во тьме грехов сидящих спасителями твоим а от Иоанна крещением. Да, искупленные тобою от болезней душевных и телесных обновление жизни. Право ходить и начнем и со всеми святыми, да восповем тебе Аллилуйя Ой, сути. Христиане, че Божие пришеды на Иордан, понятия всего мира, грехи, прими малое сие от всей души, приносимое тебе моление наше, и просвети нас во тьме грехов, сидящих спасителем Твоим, а та на крещением до да искупления тобою от болезней, душевных и телесных во жизни, право ходить и начнем и с твоими твоими воспоем тебе. Аллилуйя английский низ предгрядите силы ладыку христа зряще к иорданским строям адамов в грех очистите и смотрящий, то ликая Божье таинство со страхом прославите вели и снисхождение его якобох бог человеком уподобися. И отнюдь не и греха, приходит, яко агнец Божий, взятие всего мира грехи и всего ради прославляющей божественное явление Христового, воспойте ему, якожи же, и вифлееме, славословие сицевое, слава тебе, Сыне Божий, от Отца, с небеси в мир всей предшеды, слава тебе, превышний Божий, даже до арабия зрака снишеды, и слава тебе, Спаситель мира, яко человек, кая, но гряды, слава тебе, просветитель Таи и оконов, Адам, падшего Адама, грехи на себе понес, и слава Тебе, безначальность, свете, верею и зарю просвещение всему миру на Иордане, во осете, восхоте, слава Тебе, солнце, правды, святоносное утро, благодати, человекам, богоявлению Твоим, даровать его слава Тебе, мир от древней привести, а мыти пришедшему, слава Тебе. Велее благочестие таинства нам показавшему, Слава Тебе чудеса велие над водами многими сотворившему, Слава Тебе небеса и всю землю светом разума просветившему, Слава Тебе фараонам мысленного строя иорданских потопившему, Слава Тебе новые люди в водах хрещения к вечной жизни приведшему, Слава Тебе Сыне Божий в Иордании крестивуся весь мир посвящая, Слава Тебе возбранные воевода царю небеси неба и земли, Тебе, просветителю нашего зрящего, в Иордане от раба крещаем, а небеса уже ссошься, и вся земля востребита. Ангелы же удивишься и вся тварь, возрадовайся. Мы же недостойные благодарственно те его пьем, как грешникам, а во и доводами. А мыши человека в грехи, слава Тебе, Сыне Божий, в Иордане крестивайся весь мир просвещение. Слава Тебе! Господи Иисусе, Сыне Божий, народный от Отца, прежде всех, рожденные света, света просвещая всячески последнее жилето, от Пресвятая Девы Марии, нетленно воплощены и в мир всей на спасение наше пришедой. Ты, Бо, не потерпелась, и си, видите от дьявола мучима рода человече, и сего ради Пресветлый день богоявления Твоего пришел и си, на Иордан к грешникам и матерям, сити и она безгрешенцы, да исполнивши всякую правду и возмеши в водах иорданских грехи всего мира, яко с Божий воеже понести я на себе, искупите крещением крестным, причистую кровью Твоей, всего ради погрузившуюся Тебе в водах, отверзавшись Тебе в небеса Адамом, заключенная и дух святой тебя в виде глубины просвещения и обожение нося естеству нашему и преображенный и пребожественный отец твой возвести тебе небесным гласом благоволения свое за не сотворил иси волю его и человек грехи восприял, и си, и себе на заклане уже предуготовал и си я кажу сам реклы сси его ради любит меня отец Яко ас душу мою полагаю да пак и такова все светлый день си, ты, Господи, положилось и си, начало искупления нашу. От грехопадения прародительского сего вся сила небесная радуется и вся тварь. Веселитесь, чающее освобождение свое от работы нетления. Глаголюще, прииди просвещение благодати виси, избавление наста, мир, посвятиси и люди, радостью исполняются, да веселиться ныне. Небо и земля и мир везда играет, реки доплещут, да источницы и озера, бездны и моря, да срадуются, якобожественным крещением осветися. Днес и естество их, да радуются, дней сей человеков соборе, яко естество их зыде, ныне, паки к первому благородию и си с радостью допоют, Богоявление, время, приедите мысленно на Ярдан видение вели в нем узрим, Христос к крещению грядет, Христос к Иордану приходит, Христос в нашей воде погребает грехи, Христос обще, похищенного и заблудшего приходит искать и обрет Е вводит в рай. Всего божественного Таиста воспоминания, празднующие усердно молимся, тебе человек любчик, Господи, с нам жаждущим. По глазу Твоему прийти к Тебе, источнику пресно животное воды, да почерпнем воду благодати Твоей и оставление грехов наших, да отвергшейся нечести и мирских похотей, целомудренно и единственно, и праведно, и благочестно поживем в нынешнем веце. Ждущие блажено упования и явление, славы Твоей великого Бога и Спаса нашего, да не отдел наших, спасев нас, но по Твоей милости и обо обновлению Святого Духа, твою банию погибы я его же обильно излияла, и еда благодать оправдив, благодатью его наследницей будем. Вечная жизнь во Царстве Твоем и держа со всеми святыми сподоби нам прославляйте все с твое имя Твое, с обезначаемым Твоим Отцем и за Престым и благим и Житворящим Твоим Духом на и присно во веки веков. Аминь. Слова Отцу Духу на с Тома веки веков. Аминь. Господи, да не переможь моя воля Твоя, да будет на все волю грестая. И по молитвам пречисла Дыши наше Дево, Богородица Марии и все стыки, благо держите отека, все сты, на землю прос Братья и сестры, с праздником в Крещении Господня. Великий праздник. Всего вам доброго.